Уважаемые слушатели Академии СПА, коллеги, сегодня мы проводим практическое занятие по постановке пиявок при варикозном расширении вен. Ну, в данном случае у нас практически уже даже тромбофлебит, поэтому пиявки мы ставим по треугольнику для мужчины, это внутренний треугольник, который включает в себя меридианы почек, мочевого пузыря и ручные меридианы сердца, тонкого кишечника и Перекартройный обогреватель. Поэтому, когда у нас с вами пойдет эффект, то в следующем уже сеансе мы увидим то, что у нас получается вот от этой первичной постановки. И дальше будем следить за нашими изменениями и динамикой в венах нашего подопечного. Спасибо.